Уважаемые граждане нашей страны, мы видим, что в сложившейся ситуации в социальных сетях и средствах массовой информации размещается колоссальный поток информации, среди которой, к сожалению, содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса «объясняем Рф. Он будет работать по аналогии с уже известным порталом «Стоп рф И новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени. На нем уже размещены ответы на самые актуальные вопросы по всем сферам, которые волнуют наших граждан, они собранные из соцсетей. В каждом регионе страны, без исключения, от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и, например, работы учебных заведений. Например, повлияет ли текущая ситуация на социальные выплаты, достаточно ли в магазинах продуктов первой необходимости и другие. И граждане также смогут направить свои вопросы по текущей ситуации в стране через специальную форму обратной связи. Обращение можно будет направить прям через страницы портала объясняем.рф или его присутствии в аккаунтах в социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Вайбере. Мониторинг поступающих вопросов будет осуществляться постоянно. Ответы на них будут формироваться максимально оперативно. В них будут участвовать и министерство, и ведомства. И сейчас я продемонстрирую основные разделы сервиса. Это главная страница портала. На нее будут выводиться самые важные и самые значимые новости о ситуации в стране и в мире. Раздел «Вопрос-ответ». Здесь собраны ответы на широкий круг вопросов, которые уже поступили от россиян. Например, о ценах на продукты, о работе медицинских организаций, школ, детских садов, вузов, о поддержке бизнеса о том, как пользоваться банковскими услугами и так далее. При поступлении новых вопросов информация в разделы будет оперативно обновляться. Новости. В ленту оперативно добавляются самые актуальные материалы, исключительно от официальных проверенных источников. Еще раз повторю, на сайте будет размещаться только проверенная информация и официальные заявления, за которые руководители ведомств несут ответственность. стоп фейк в этом разделе мы публикуем опровержение недостоверной информации, которая, к сожалению, все чаще появляется в социальных сетях. А все мы знаем, что смысл фейка – сбить человека с толку, обмануть его. Раздел «Полезные материалы». Здесь собраны все полезные для людей памятки, инфографика, видео. Портал уже работает. Я призываю россиян и пребывающих в страну иностранных граждан ориентироваться на публикующуюся на нем информацию и не доверять непроверенным данным.